Всем привет! Мы запускаем спонсорство на канале, и в этом видео я расскажу, зачем и как оно работает. У нас на канале есть два типа контента. Первый – это узкоспециализированный контент про консалтинг, анализ данных, шат и так далее. И два – это образовательно-развлекательный контент, разные шоу математиков, разборы задач, интервью. Оказалось, что эти два типа друг другу мешают. Аудитория образовательных видео про консалтинг на русском языке небольшая, и в ней канал наш достиг потолка. Снимать интеллектуальные шоу интересно и круто, но они почти не коррелируют с основной деятельностью ФЛЕС, образовательной платформой в консалтинге. В связи с этим мы решили провести вот такой эксперимент со спонсорством. Большинству людей с канала показывать контент второго типа, то есть образовательный, развлекательный. И два, небольшому кругу узкоспециализированных зрителей предложить дополнительные фишки через спонсорство. Делаем три уровня спонсорства. Аналитик, менеджер и партнер. Если коротко, аналитики получают доступ к архиву видео, менеджеры входят в комьюнити, а партнеры получают коучинг для подготовки к интервью. Расскажу подробнее. Если вы пришли на канал за видео о подготовке к консалтингу, data science, shadow и так далее, то вам сюда. За 99 рублей в месяц аналитикам доступен весь архив наших видео, плюс много того, что никогда не публиковалось. Можете поступать с ним, как с Netflix. Купили мембершип на месяц, посмотрели все нужное и подписались. Однако, за постоянную подписку, конечно, я буду вам крайне признателен. Здесь каналитика добавляется участие в крутейшем чате выпускников в лес на 700 человек и ежемесячные стримы, виртуальные офисные часы. В чате выпускников, помимо консультантов большой тройки, вы найдете людей из почти всех топовых российских компаний и много зарубежных. А также бесплатно сможете постить вакансии, правда, с указанием вилки. На офисных часах я отвечу на любые ваши вопросы, обсудим все, что связано с отбором в консалтинг, работой в нем и его перспективами. В общем, если вам нужен классный нетворк, то вот как его получить. Партнер – это промежуточный уровень между групповым общением и индивидуальным менторством. Здесь вы получите эксклюзивный чат с другими партнерами, скидки на курсы Флес, и, главное, видеозвонки со мной в небольшой группе раз в две недели. Такой формат поможет вам отслеживать свой прогресс в подготовке к интервью, сохранять мотивацию и получать от меня разные крутые инсайты. По меркам YouTube уровень дорогущий, 7000 рублей в месяц, хотя это и дешевле одной коучинговой сессии. Поэтому рассчитываю, что его будут брать до 5 человек в месяц. Вот такое спонсорство теперь будет на канале. Через некоторое время оценим его востребованность и удобство для вас и доработаем. А пока спасибо, что смотрите и буду стараться оправдывать ваше доверие и ваше время. До встречи!